В этом уроке уже мы переходим непосредственно к практике. Мы теоретическую часть немножко подтянули, посмотрели, что такое блокчейны, узнали, что такое криптовалюта, как с ней вообще работать, что такое стейблкоины. И вот в этом уроке мы давайте прям посмотрим пример ввода напрямую денег на биржу. Вот вы только начали работать с криптовалютой у вас соответственно никаких нету ни биткоинов ни эфиров никакой криптовалюты нет у вас есть только фиатные деньги карточка банковская все вот все что есть и теперь давайте посмотрим самый простой э, доступный способ ввода денег напрямую на биржу чтобы начать уже взаимодействовать с криптовалютным миром значит можно завести валюту или стейблкоины из своего кошелька но это мы чуть позже сделаем. А предположим, у нас вот пока никакого кошелька нет. Мы еще криптовалютного кошелька не заводили. Есть такая возможность совершить обмен P2P, так называемый. Он происходит без комиссии, и вы при помощи биржи здесь выступает посредником, а вы непосредственно взаимодействуете с конечным пользователем. С конечным то есть, есть те, кто хотят избавиться от криптовалюты. От стейблкоинов, криптовалюты. А есть те, вот как мы сейчас, которые хотим войти в этот рынок, то есть приобрести. На текущий момент для рублей пополнение с карты на биржах везде практически заблокировано, но потому что свифтов отключили сейчас наши карты. Но вот обмен P2P, который, собственно, не так давно появился, позволяет напрямую купить криптовалют. Но вот самые популярные пары, которые вообще будут на бирже, это э, валютные пары, которые связаны с э, покупка за биткоин, за USDT, за эфир. То есть э, здесь не доллар везде действует на криптобиржах, а цифровой доллар, которым стейблкоин, о котором мы говорили, USDT. Вот USDT от компании стейбл коин самый популярный в текущий момент, и его, ну Наверное, на всех биржах его принимают. На каких-то биржах есть дополнительные свои стейблкоины. Но вот этот универсальный, я думаю, с ним вам удобнее всего будет начать работать. То есть вот этот стейблкоин USDT. Ну и давайте посмотрим примера ввода денег на биржу с банковской карты. Я открыл две биржи. Открыта биржа у меня Binance. Мы про нее говорили. И открыта биржа Bybit. Я здесь пока вот активы скрыл а здесь тоже свои активы скрыл теперь давайте смотреть как нам купить криптовалюту есть самый простой способ как правило, здесь в меню есть купить криптовалюту сюда заходите вот в один клик скорее всего здесь у вас ничего не получится то есть покупка в один клик это покупка с банковской карты вот кстати тинькофф здесь нам предлагает но если мы хотим получить например 100 долларов давайте вы потратите 6310 вот курс нам он указывает 6,1 рубля 63 одна рубля обратите внимание вот на текущий момент на бирже сейчас рубль торгуется намного дешевле то есть доллар можно купить за там 60 даже меньше рублей, а здесь где-то на 3-4 рубля криптодоллар будет дороже. Но это связано вот сейчас с ситуациями, происходящими на российском, в России. Вот, оплатить с помощью рублей нас все равно выкинут вот на P2P программу. Фактически вот она здесь тоже есть. Здесь когда купить валюту заходим, ну нужно сразу по сути искать P2P. То есть вот а, нужно искать вот этот вот пункт меню с нулевой комиссией. То есть покупка у конечных пользователей. Вот мы а, кликаем и открываем. P2P торговля Так, ну вот это а, нам не нужно. А, смотрите, биржа Bybit, что вы можете купить а, за а, валюту? USDT, биткоин, USDC. USDT, стейблкоин от компании Тезер. А у EDC тоже стейблкоин от компании Circle. Тоже два надежных на текущий момент стейблкоина. Крупные по капитализации. Но у SDT самой крупной капитализации мы смотрели уже. И биткоин можно купить. Вот у Байбита три варианта. Теперь давайте заходим на Binance. Здесь тоже есть пункт меню купить криптовалюту. Пополнение через банк у вас не получится. Вы ищете опять же P2P нажимаете сюда и смотрите здесь уже намного больше разнообразия если вы выбер, выбираем мы сейчас так сейчас выбираем рубли здесь вот обративание уведомление всплывает потому что ограничение для российских пользователей 10 тысяч евро может быть на счету не больше на всякий случай биржа binance предупреждает если будет больше ничего страшного вам просто заблокируют торговлю вы должны будете лишние деньги вывести то есть вот например у кх а секс, по-моему, биржи есть зарегистрирована в Британии. Вот там все активы заблокировали у россиян. А здесь нет, просто очень все лояльно. Просто если сумма превысит 10 тысяч евро, вам потребуется их в срочном порядке выводить. Итак, смотрим, здесь намного больше выбор. Тот же USD, USDT, биткоин, также можно купить напрямую. Binance, USD это стейблкоин от компании binance там его не было BNB это нативный токен э, вот это блокчейна который э, принадлежит binance с ним связаны можно эфир напрямую купить ну покупка рублей понятно за рубли э, страны занятия и шип еще здесь такой есть токен но здесь опять же мы смотрим у sdt Давайте, кстати, все способы оплаты нам не нужно. К примеру, мы возьмем какой-то а, из банков. Ну, к примеру, я возьму Тиньков, И цена уже сразу немножко подрастет. Вот смотрите, сейчас можно купить по а, самая дешевая цена, которая выскакивает. 62,92. Вот такая цена. Пойдем на бирже. Меньше 60 рублей сейчас стоит а, доллар. Теперь давайте от Binance USD. Сколько он будет стоить? Посмотрим. 63,15. Ну, соответственно, видите, да, уже он дороже. Смысла нет покупать какие-то экзотические. Во-первых, Binance USD на другую биржу вы не сможете использовать, он вам там не нужен. Это вам придется он все равно здесь обменять либо на какую-то популярную криптовалюту, либо опять же на USDT. Потому что на байбите за Binance USD ничего не купишь. То есть опять остается у нас USD, USDT. Это самый выгодный простой способ. А, на байбите давайте посмотрим. На байбите сколько у нас стоит. А, все способы оплаты мы сейчас уберем. И сейчас Тиньков посмотрим. Так, давайте смотрим Тиньков. А, здесь самая лучшая цена 63 63.13. Здесь самая лучшая цена 62.93. А, опыт мне подсказывает, что, как правило, на бинансе больше вот и выбор стейблкоинов криптовалют монет которые можно купить и цена у СДТ, как правило чуть-чуть получается дешевле поэтому если у вас нет вот именно какой-то дачи именно на байбит прийти например я вот иногда сюда завожу чтобы прицел сделать чтобы вам переводить монеты с одной биржи на другую то на бинансе покупка самая оптимальная тут очень хороший ну хороший курс там плюс-минус две копейки вам погоды не сделают и все же вот сейчас вот 62,93, а здесь смотрим 63,13. Ну так, 20 копеек, 20 копеек тоже как бы тоже деньги, особенно если вы большую сумму будете менять. Поэтому мы, собственно, и будем делать это на бинансе. Теперь следующее. Сколько вы хотите, соответственно, рублей потратить? Вот здесь сумма поиска вот рублей. Мы хотим где-то купить 100 долларов. Для этого нам потребуется где-то ну, 6 тысяч рублей. То есть, ну давайте мы 7000 поставим. То есть 100 долларов нам нужно купить, обновить. И сейчас отфильтруются те предложения, где кто-то предлагает маленькую сумму. но ну, вот бывает там, там кто-то 100 долларов там или 10 долларов у него осталось в активе, он их хочет продать. Долларов я называю доллар, я говорю все о цифровом у USDT, аналоги доллара. Это цена за него. То есть мы получим не доллары, мы получим стейблкоины USDT. То есть те уже стейблкоины, которые мы можем использовать непосредственно в торговле. Вот смотрите, если мы зайдем в торговля на спот, и мы здесь увидим котировки. Вот биткоин я могу купить, видите, валютная пара. Биткоин криптовалютная пара, биткоин за USDT. То есть, если у нас есть USDT, мы за них уже можем покупать биткоины и вот э, другие э, различные валюты вот э, Ripple я здесь покупал, эфир когда-то покупал, все это торгуется за USDT. Если вы на этой бирже э, планируете сразу потратить коины э, и купить, например, э, хотите биткоины здесь купить, э, вы можете и Бинанс USD приобрести стейблкоин, но в, в случае только если на него цена будет лучше. Мы увидели, что э, цена на него э, дороже, поэтому смысла Покупать этот стейблкоин нет. Но вот за него тоже можно. С ним есть валютные, криптовалютные пары. Можно за BNB что-то купить. За биткоин. Но самое популярное все равно это будет USDT. Я думаю, что вам нет смысла заморачиваться и работайте с USDT. Итак, переходим в P2P торговлю. Сразу выбираем оплату того банка, который у вас есть. Там, Если у вас Сбербанк, выбирайте Сбербанк. Я буду с Тиньковым работать. Сразу еще раз вводим сумму, приблизительно, которую я хочу потратить. Вот, и вижу самое интересное предложение. Обратите внимание, уже 6304. То есть цена немножко подросла за то время, пока мы разговаривали. Итак. Теперь я вот выбираю ближайшее предложение. На всякий случай смотрите, сколько проведено ордеров. То есть вот, вот этот участник вот этого обмена провел почти 2000 ордеров и 99% выполнено ордеров. Это отличный показатель. То есть там 99, 97 это вообще хорошо. Если у него там 50% ордеров проходит, ну лучше э, такого не брать пользователя. Ну, видите, здесь показатель нормальный. Доступно у него больше 1000 долларов больше 1000 у сдтшек лимит видите от 5000 только можно у него обмен производить есть разные суммы вот есть кто-то от 1000 рублей уже готов вам менять кто-то готов там даже от 50 есть и кто-то готов иногда менять там только от тысяч, от тысяч рублей разные есть и ну это даже не связано с тем что какая будет цена вот видите самая дешевая цена 6304 если я скажем хочу поменять 500 рублей давайте вот я сейчас обновлю то у меня уже эти предложения исчезнут отсюда вот 6335 вот только э, уже э, цена будет выше ну соответственно я сразу даю сколько мне нужно и нахожу для этой суммы самые дешевые предложения вот видите появилось предложение 6298 все, отлично. Тогда мы его сразу, видите, тоже 15 тысяч ордеров выполнено. Нажимаем купить у СДТ. Я хочу оплатить. Нам нужно 100 долларов. Нам нужно получить, давайте, 100 долларов. Я должен оплатить в рублях 6298. После того, как вот это все видите. Так, смотрите. По системе быстрых платежей. Значит, условия э, сделки. Карта партнера Динков Банк. Банк там должно быть. Иван С. Номер карты. Э, соответственно, все. Обновить цену. Скорее всего, цена изменилась. Вот мы пропустили наш момент. Кто-то 100 долларов купил. Он успел купить, пока мы с вами думали. То есть, ну, вот здесь тоже вот а, все меняется. Хорошо, тогда мы еще раз поиск сделаем. Так, вот видишь, 63.08. Цена тоже здесь скачет. Вот э, на 10 копеек было дешевле предложение, мы его не успели э, схватить. Но вот сейчас э, вот такие сейчас предложения на текущий момент. Если мы там обновим, э, вполне возможно цена опять может измениться. Ну давайте не будем тянуть. Вот ближайшее предложение мы берем. От 5000 здесь можно приобретать. Нажимаем еще раз «Купить». Перевод на тиньков доверное лицо Аймур Г». Так, все, отлично, способ оплаты тиньков, я получу 100 USDT. Так, я хочу оплатить 6308 рублей. Все, не ждем, нажимаем купить. После того, как вот в правом углу появился заказ успешно размещен, эта цена на 15 минут, но ну, на какое-то время за вами зафиксирована. Все, теперь вот на вот эту фамилию. Номер банковской карты вы должны в своем личном кабинете Тинькова сделать перевод. То есть вот эту сумму нужно перевести вот по этим данным, которые здесь указаны. Фамилия, номер банковской карты. После перевода нажмите кнопку «Оплачено». А кнопку не нажимаем. Сейчас я делаю небольшую здесь паузу. Перехожу в свой личный кабинет на телефоне Тинькова и делаю Перевод, я думаю, это все умеют делать. По номеру банковской карты перевожу сумму 6308 рублей. Пауза. Я сейчас это делаю и встречаемся снова. Все, я в личном кабинете нажал кнопку «Перевести». Я сделал этот перевод на этот номер банковской карты. Теперь я нажимаю кнопку «Оплачено». Далее. Смотрите, подтверждение платежа еще раз у вас будет. Запрос здесь что подтвердите, что вы перевели деньги продавцу с помощью данного способа оплаты. Я нажимаю галочку, что выполнил платеж, подтвердите оплату. Все. И заказ помечен как оплаченный, и мы ждем перевода криптовалюты продавца. Здесь биржа у вас выступает гарантом, поэтому если что-то пойдет не так, вы там отмените перевод в процессе Биржа, соответственно, вот эти стейбл не переведет на ваш счет если кто-то будет что-то пойдет не так смотрите вот сейчас очень быстро прошел перевод буквально прошло там секунд 10 15 очень быстро обычно там бывает там минута две три но в, очень быстро все проходит как правило там в течение там нескольких минут перевод Совершается, то есть ордер завершен, вы, мы приобрели 100 долларов. Так, э, как все прошло? Ну, можем поставить даже, положить на узов. То есть все хорошо. А где вообще все это ордера? Вот здесь вот, ордера. Здесь зайти можно и посмотреть P2P-ордер. Вот я сейчас сюда нажимаю. И здесь на вкладке э, обработки сейчас нет. Все ордера. Мы увидим э, все ордера за выдр, э, выбранные период но сейчас я поставил за один день вот вижу что сегодня один ордер вот от контрагента э, здесь указанного э, завершено все операция прошла и мы теперь идем в наш кошелек обзор кошелька смотрим так ну, у меня баланс скрыт э, на всякий случай э, так пополнение здесь на Binance попадает все в раздел пополнения В раздел пополнения мы сейчас сюда прям зайдем раздел пополнения и посмотрим я сейчас покажу. Открываю баланс. И вот видим, что вот здесь появилось 100 USDT. Но обратите внимание, сейчас вот курс немножко он меньше, чем 1 доллар. 99 и 99 Вот пересчете. Вот все, 100 долларов сюда попали. Для того, чтобы начать торговать, нам нужно эти 100 долларов перевести на спотовый рынок и фиат. Значит, мы вот здесь вот переходим направо здесь есть вот здесь если не видно то вот сюда э, действие здесь вот точки открываем перевод и делаем перевод как бы внутри кошельков переводы вот на одной бирже внутри там э, вот пополнение fiat и spot э, различные типы здесь все бесплатно и моментально происходит вот я из пополнения ставлю здесь все доступные, то есть 100 долларов кошелек fiat и spot оттуда я уже смогу торговать на спотовом рынке на бирже то есть купить криптовалюту которую мне нужна. я нажимаю подтвердить все отсюда они исчезают и теперь вот эти 100 долларов у меня появились после перевода эти деньги у меня появятся в разделе вот основной аккаунт вот здесь вот они у меня есть сейчас у меня просто закрыто но здесь вот эти 100 долларов перекочевали сюда этап покупки крипто-токена стейблкоина USDT завершен. Вот если я открываю основной аккаунт а, Fiat Spot, он же, а, то здесь я вот увижу здесь свой, свой баланс. Ну видите, здесь у меня вот а, будут те монеты, которые у меня сейчас присутствуют. Вот у меня USDT, BNB есть, ADA, GAL есть такие токены я фармил, троны а, есть, Солана, Binance USD, Луна. Вот все что есть на моем балансе биткоинов здесь просто дальше уже идут просто обычно здесь всегда сверху идут балансы которые положительные а дальше уже идут список всех оставшихся монет вот их там огромное количество которые могли бы быть или которые вы можете купить все после этого вы уже заходите в торговля спот вот сюда и здесь уже в следующем уроке мы будем покупать необходимые криптомонеты. Я стараюсь рассказывать как можно более подробно, чтобы вы уже вообще уверенно и спокойно совершали эту операцию, не боялись покупать. Еще раз возвращаемся к P2P торговле. И обратите внимание, что вы здесь можете как купить, так собственно здесь можете и продать. Вы также можете и перевести свои крипто токены USDT в рубли. Для этого вам нужно не купить, а продать, выбрать вот здесь есть курс видите сумму которую хотите получить Ну вот я хочу 7000 получить поиск также ищем тех кто готов это сделать вот доступно лимит от 7000 я выбираю лучшее предложение нажимаю продать я буду хочу продать 100 usdt давай 110 десять 120 УСДТ. Получу 7500 рублей. С карты родственника. Так, здесь некие пометки есть. После того, как я устанавливаю, установлю способ оплаты. Так, вот здесь Тинькофф. Здесь вот появляется моя фамилия, имя, отчество, поскольку я верифицированный пользователь. Неверифицированных не получится здесь участвовать. То есть вы здесь верификацию обязательно должны проходить. Даже на тех биржах, где верификация не обязательно, для вот такого способа P2P торговли, верификация будет обязательна. Поэтому биржи, где я не верифицируюсь, я могу туда уже заводить только готовые криптомонеты. Здесь я указываю свой номер банковской карты подтверждаю и после этого я могу также выводить пишу там 120 usdt бирже эти 120 usdt заблокируют на моем счету после того после этого как только мне переведут сумму необходимую сумму я нажму кнопку подтвердить то есть я подтверждаю что сумма мне переведена и только после этого соответственно будут разблокированы вот эти 120 USDT, которые попадут моему контрагенту, в данном случае Адаму. Все, то есть и в ту и в другую сторону и нет проблем совершить вот такой обмен. Вот он самый такой на текущий момент удобный, дешевый способ связи между фиатным и криптовалютным миром. Спасибо, в следующем уроке будем покупать криптовалюту.